Но мы продолжаем. Вот, пожалуйста, open stage. Фуджи сам показывает. Оборудования полно, блин. Профессионально. Да, кстати, забыл сказать, вход сюда бесплатный. Здесь, кстати, даже есть такие дроны. Emiscent. Мы немного пройдемся в эту сторону. Дроны. Дроны для военных. Вот, это прикольно. Персональные дроны. Можно использовать. управления. Вот такой дрон. Небольшой. Запускается и можно управлять. Это американская контора. эти пеликан бокс Это Made in USA. Мы, кстати, такие используем как коммуникационная коробка. находится Rail. Это тоже дроны. Build Flyer. Made in Japan. 25 минут летает. 5 килограммов загрузка. У него прицеплены две камеры и еще и лайдер. Большой пульт Классно выглядит дрон, хороший. Terra Labo. Это лаборатория. Типа такой мобильный командный пункт. И представлено несколько дронов. У них здесь в виде четырех витола называется дрон, который вертикально взлетает и может двигаться за счет электрических двигателей. Далее вот там второй стоит это дрон, который двигается за счет реактивного двигателя. И следующие два дрона это дроны на Двс. Пойдем, наверное, посмотрим. С той стороны там огромный дрон стоит. Системы контроля. А, от Remote ID. Вот эта система, которая сейчас только что была, Remote ID, это новая система в Японии. Их об. Их за... заставили всех владельцев дронов вешать на дроны такие метки, которые удаленно можно чекнуть, полицейский, инфра подойдет, и метров с 30 может чекнуть эту метку, смотреть номер. Кстати, вот здесь находится самый большой дрон на этой выставке, Terra 01, огромный самолет, и он действующий, это не макет. Он летает, у него есть колеса. Там, кстати, находятся системы парашютов. Но я не пойду туда совсем снимать-то, что я там забыл, да. С этой стороны находится компания BUDUK. Компания, которая занимается разработкой дронов. Они могут ездить по стенам, по всяким.. Вот как видно здесь. Это было в предыдущей выставке также, но это более новая модель. Я считаю, они их усовершенствовали. Классная система, очень интересно. Ладно, мы пойдем дальше. KDDI, да. Вот эта компания. Мне тоже интересно, потому что. Это AU, как вы знаете, KDDI Smart Drones. О, вот прикольные дроны. air трак такой, туда коробка кладется, и можно перемещать. Дрон как вертолет. Про дрон И дрон такой, который переносит коробки. Большой дрон. Сейчас я вам покажу одну систему, которая у нас... Но тридцатый новый дрон Матрис 30, один из самых популярных сейчас в Японии, очень хороший дрон. О, эти дроны вы уже видели до этого, я показывал это Skydio, мы сейчас их тестируем как раз, а вот эта система я думаю, вам знакомо, я уже показывал, но это уменьшенный вариант. Это новая в разработка. Это не наша, разработка это KDD, я сразу говорю. То есть у них сделали совместно с той же компанией, которой мы разрабатывали, версия 6. Сам Nest весит, то есть вот эта система 92 килограмма. За 45 минут полностью заряжает батареи дронов. У этого дрона находятся два модуля предупреждения от столкновений. Плюс сверху стоит эта антенна RTK. И снизу два, две камеры стоят. Заряжается он на четырех платформах. Очень быстро. За 45 минут полная зарядка. Это уже дрон, который может плавать. Да, плавать и и подцеплять, выгружать и загружать э, плавающие дроны. Подводные аппараты. Это реально классные вообще аппараты, сделанные. Ты можешь сам ими поуправлять. Там есть пульты, можно ими управлять. Попробовать, как они вообще управляются. Тут представлена версия, как она выглядит. Не в воде, а снаружи. м2 в общем это да опция устанавливается эти модули сменные этот стан сонар стоит можно поставить радар или еще что то есть также вот такая модель дрона похож на наковальню. но ну, фай фай или как фай Fish. я думаю уже все знают так же как и вот этот дрон его до этого презентовали уже на предыдущей выставке. Есть проводные дроны, кстати, они в основном все проводные, но есть и беспроводные дроны. Но здесь они не представлены. Чейсинг. Чейсинг дроны. Ладно. Эта тема, конечно, интересна, но мы пойдем дальше. Блин, Innovation, кстати, известная тоже контора по производству. Роботов и разных систем Вот у них представлена здесь автоматическая система Которая ездит И сама находит маршрут У нее установлены две камеры Это FLIR как, как она, Термическая камера И обычная камера да. Также Blue Innovation делает Защиту для мали... О, Защиту для маленьких дронов ZIP Это не японское телевидение вон, Кстати Снимает программу для японского телевидения. А вот эта штука, это предыдущая версия, типа, Dronebox называлась она. Я не знаю, как она сейчас тут называется, это Toyota Blue Innovation. Но они примерно такой же сделали. Значит, эта платформа, она опускается, поднимается сама по себе. И еще сверху здесь стоит крыша. Крыша и эти такие рейлинги, вот они... Вот, вот эти вот трейлинги, они как бы центрируют дрон, когда он посадку осуществляет. Вообще классная система, но я ее это самое не видел, вот, вот только на видео, вживую так не видел. Мы работали предыдущей компанией Сингапура. Вот она примерно так же выглядела. Но это с и совместно. Джоада. эта система, в общем, показана здесь. Дроны разные. Показано, что как система может существовать, инфраструктура вместе с дронами. Вот там, когда если машина даже летающая нарисована. DJI. Ну, DJI это, да, известная контора. Я думаю, тут объяснять не надо, что к чему. Посмотрим новинки DJI. У них агрос D10 в полях у них. И он снимает, вернее, не снимает, он опрыскивает. И плюс к этому еще имеет радар, лайдер, который сканирует местность. Есть другой немного дрон. Это Агро СТ10. Он, кстати, уже сложный. Он был немного разложенный. Огромный дрон. Размах просто колоссальный. Как вы видите. Там литров 20, наверное, этого. Есть, кстати, также у них новые камеры представлены. Но это Сейкидо. DJI. Изначально это DJI, но сейки, да, я не знаю, это видимо коллаборация у них с ними. Demo юнит, not for sale. И у них две камеры сверху снизу одинаково установлены. RTK дрон на 300 м на 300 й платформе. Также вот на 300 й платформе вот такая камера. Я не знаю, что там. Еще. А это вот 30 -й. дрон. Новый. И RTK Это Phantom 4 RTK Ну 30 кстати, да Он очень популярный становится Вот, кстати, интересные новинки Это новое Mini 3 Pro Mini 3 Pro Классный дрон Легкий По-моему, весит, да, меньше 250 грамм Также представлен 2S, Air 2S Новый дрон Офигенные такие, вообще компактные, вот если моя рука, вот так вот сравнить, примерно, да, с ладонь размером, классно. И Mavic 3, на таких тонких, курьих ножках <смех> мы еще называем. Да, мы их уже закупили, кстати, прикольный дрон, у них две камеры находятся, и по кругу все усеяно сенсорами этими, защиту от столкновений. Очень легкий дрон, очень такой маневренный. И мне понравился, если честно. Это вот новый Mavic 3. Выглядит он, конечно, как какая-то лягушка небольшая, но прикольно. Ну, вот тут здесь ронин изображен. Новый DJI RS3. Это RS3 стабилизатор. Тут у них находятся системы, кстати, вот прикольно. GMC. Только защита для дронов. Ладно. Я взял. Прикольные дроны. Вот, у них тут есть еще, видишь? Разные системы защищающие дроны столкновения, если рядом с, с, с этим с строением использовать. А вот, кстати, вейкборд. Смотрите, система. Вот я про них говорил, я, кстати, хочу на них покататься. Офигенная штука, вейвшарк. Спляешь, и там мотор стоит электрический. Йо, моя, она так прет вообще. Вот эта тема. Первый раз вижу ее вживую. Я имею в виду, чтобы так она из воды вытащена была. На пляже ты их видел там. сколько она стоит, непонятно. Прикольная штука. Куно и Куагурайдис, сказано. Куно сейчас... Нехуй, нехуй, нехуй, нехуй, нехуй, нехуй, Да. до нехуй, нехуй, нехуй, Работа 45 км. 45 км. Баттери, сколько минут? Ну, 30 км. на высоком скорости, а, типа те, что на батарейку кончти, что А, тридцать минут, а? А, тридцать минут. А, тридцать я как все. А, нарко. радостно. Я понял, А, У них есть, кстати, вот дельфин. Да, мы продолжаем. Значит, эта система там подводные дроны Для рыбалки, кстати, используется. А вот, кстати, модельки интересные. Вертолет это. Black Hawk, да, похож очень. И модельки вертолетов, модельки дронов небольшие. Вот у них здесь представлены разные маниалы. Можно купить уже радиоуправляемые тут кружки. Классно сделано. Здесь какие-то эти значки. Airframe. Airframe это компания по производству разных дронов, автопилотов и тому подобное. Вот такой дрон у них есть, вот такой. Вот они, системы контроля. Гироскопы, разные сенсоры. Похоже, что он с какие-то ракеты несет у себя этот дрон. Прикольно. Небольшой обзор выставки Japan Drone 2022. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео из Японии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании, где я буду публиковать все новости о канале, а также новые видео. Ну все, до новых встреч, увидимся!